Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас новый формат такого видео. Пробуем. Вот. Решил снять вам подводную жизнь водоема. Ну как водоема? Ну, да, это водоем. На самом деле это бассейн. Но все-таки вы посмотрите, как питается осед. Сейчас скоро упадет корм, вот он падает и сейчас она его будет поедать, пылесосить но не знаю как зайдет, эта рубрика не зайдет но решил создать все-таки эту рубрику на своем канале будем, потому что многие меня спрашивают там, например сколько сажать рыбу в пруд? количество посадки рыбы в пруд? что можно посадить болезни рыбы, будем все рассматривать переходим И раз в две недели, наверное, скорее всего будет Новый ролик про рыбоводство. Если вам нравится эта тема, ставьте жирный лайк, вот. делитесь этим видео и если видео наберет рассмотрит то будем делать это рубрику. Как но я рубрику все равно буду делать. То что если будет интересно, будет видео более часто выходить. Так, ладно, не буду вам много говорить, смотрите. Рыба, рыбу ну, можно много наслаждаться, уже все начинается заиканием. бассейн, камеру опустили, посмотрите как было это питательство, было интересно, И сейчас потом попозже немножечко буду смотреть их родителей, папа с мамами, у нас тоже есть, тоже вам покажу, интересно, правда там качество будет, в более, менее, хуже, чем это, потому что все-таки, вода мутная от корма стала И пылесосит, смотрите, как убирается. Да? Ну, Сидят сюда последней крошки, ребята. <как> ну вот, кстати, папа с мамой. Каждая каждая рыба весит по 10 килограмм. На рыбе есть на плавнике сейчас увидите может быть чип. Специальный. Сейчас может быть в кадре появится. Ну, смотрите на плавник, там видите. А ну, вот видно, там даже у меня черненькая такая, видите, крупная книжочка. По ней считать можно возраст, вес рыбы, пол. Ну, там каждый год туда отмечается. Корм, видите, валяется из-за этого корма валяется вода мудрой стала. Надо было снять, конечно, когда они уже поели, вода почище стала. Сейчас покажу вам еще другие виды так, Вот такой вот рот такой вот присос Да, звезти много воды В воде много звезти Так, вот это и вообще маленькие ребята Вот такие вот ребятушки Сейчас я тоже кину корм и посмотрим, как они питаются. Все выращено своими руками, ребят, знаете, как интересно наблюдать, когда вот под водой даже пересматриваю, что же интересно. Вот полетел корм, и сейчас они начнут облепливать камеру, на и будет плохо видно, у нас куча мала, сейчас ой. Вот они уже все съели и я вам показываю как рыба, быть. рыба голодная когда голодная значит здоровая если питается так. и сейчас дальше мы перейдем в другое видео в другое Видимо, в виде. так что у нас там будет а это у нас у нас вырезук. ребята тоже пытался ее заснять за водой но вот, видите она как камеру боится и постоянно движение куклива очень рыба тайные сейчас я тоже кину корм посмотрим реакцию будет она все таки боится камеры но если так хочется видите и начинает начинает тоже брать корм очень пугливая рыба ну, интересно почитайте там про эту тоже может быть в следующем видео расскажу об этой рыбе краснокнижный Краснокнижная книга, краснокнижная книга. Так, ладненько. Что там у нас дальше? Сейчас посмотрим. Так, а тут ребята я хотел заснять алку. Ну заснял вам немножечко. Вода уже мутная. Не, не вода мутная даже, могу сказать, вода прохладнее и камера немного запотевать начала. Смотрите, ну, какая интересная краска вот эта рыба. А это все, что рядом плавает. Это карпик маленький, задовик вроде. Да, и крушок круто, сборная солянка. Короче, пищит, Видите, он уже не особо активный наевшийся а что им прям рот открыл они а сами заботятся интересно было конечно снять как он атакует её, когда есть но надо выжидать момента времени было мало наблюдайте ну, ребят красиво в любом можно весь наблюдать интересно Так, ребятушки, тут я пытался снять форельку, но потом качество все хуже хуже стало. Видать, от того, что с теплой воды в холодную камера начинает хотеть. Ну, когда-нибудь я с все равно сниму более интереснее, более качественнее, еще и камера такая у нас. форели тоже будем получать с нее потом из На холодной воде стоит у нас рыбка вот. Тоже видите мало активно Не особо двигается Вода холодная Тоже хотел снять так Она там поживает вот. Интересно Это у нас скарпик Да, да, да Корм для вроде. В другом бассейне В отдельном Плавает Тоже снял, посмотреть. Тоже интересно же. Пытался камеру приблизить. Тоже убегает от меня рыбка. Вот такие ребята пироги. Еще раз говорю, подписывайтесь, ребята, на канал. Если интересна эта рубрика, будем. Ставьте лайки. Я увидеть, что вам интересно, и будем дальше снимать какие-нибудь ролики. Задавайте вопросы под этим видео снять о чем вам снять что интересно вот. сейчас там потом перейдем еще в один бассейн да видите этот карп вообще на естественном корме вырос естественно водоема не кормили его вообще просто кинули водоем личинку вот он вырос за зарыбили личинка и вот осенью выловили вот такую рыбку. Ну, сейчас она уже похудела, считаю уже сколько месяцев без еды и сидит на холодной водичке. Ну, это наши братья опять, которые вы видели, Хотел показать как они носики вытаскивают из воды, тоже интересно как наблюдать за ними. Вот. Заканчиваем на этом видосик, всем пока ребята каналчик. еще есть второй каналчик, там я играю в русскую рыбалку заходите, кому интересно, кто играет. будем играть вместе, Стеньич. всем пока.